Так, думаю, для начала скажите, как вы себя чувствуете. Как бы вы описали свое состояние? Вы в данный момент счастливы, подавлены, уверены в себе или сомневаетесь? Что вам больше подходит? Подумайте. Наконец-то мы начинаем докапываться до истины Подумайте Подумайте Вы хотите поговорить об этом? Часто вы мастурбируете. Вы хотите поговорить об этом? Невероятно, таких навязчивых фантазий я еще не встречал. Наконец-то мы начинаем докапываться до истины. Как часто вы мастурбируете? Я хочу, чтобы вы произнесли фразу «Я пациент». Вы хотите поговорить об этом? Хочу, чтобы вы произнесли фразу Я пациент Невероятно, таких навязчивых фантазий я еще не встречал Как часто вы мастурбируете? Послушайте Это же бред Но ведь бред, бред, послушайте что вы несете? Что вы такое сочиняете? Ну бред же! Ну бред? Вы хотите поговорить об этом? И как часто вы мастурбируете? Подумайте. Вы хотите поговорить об этом? Подумайте. Наконец-то мы начинаем докапываться до истины. Как часто вы мастурбируете? Подумайте. Подумайте. Невероятно таких навязчивых фантазий я еще не встречал. Подумайте. Ваша основная проблема в том, что вы подвержены иллюзии, что вы психиатр. Вы хотите поговорить об этом?